Стартовала научно-практическая конференция «Россия-Китай. История и культура». Могут предоставить широкие возможности для вашего личностного развития. Молодые ученые КФУ продолжают радовать новыми открытиями. Иными словами, речь идет о создании компактного, многофункционального, легкого изготовления оборудования с довольно низкой себестоимостью. Всем привет! В эфире Универнус, а в студии Тагмина Мадатова. В зеленом зале главного здания Казанского федерального университета состоялась встреча ректора Ильшата Гафурова с руководством группы компаний «Изварина фарма». На встрече обсуждались вопросы потенциального сотрудничества университета и фармацевтической компании, а также взаимодействия в рамках подготовки кадров. В здании научной библиотеки Казанского федерального университета прошла конференция «Россия-Китай. История и культура». В здании научной библиотеки Казанского федерального университета прошло открытие пленарного заседания Международной научно-практической конференции «Россия-Китай. История и культура». На пленарном заседании форума проводили параллели между достижениями прошлого и будущего, обозначив университет как место зарождения целых научных школ. Например, именно Казанский федеральный университет стал колыбелью отечественного востоковедения. Только с созданием вот...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 Хочется напомнить, что это 14-я по счету Международная научно-практическая конференция России-Китая истории и культура». В этом году мероприятие было посвящено таким важным историческим событиям, как столетие со дня образования Коммунистической партии Китая и Китайской Народной Республики и 20-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Также состоялись открытые лекции ведущих ученых Российской Федерации и Китайской Народной Республики по вопросам, развития взаимодействия России и Китая. Мероприятие прошло в онлайн и оффлайн форматах. Развитие экономики Китая и на среде китайско-российской дружбы, передающиеся из поколения в поколение, могут предоставить широкие возможности для вашего личностного развития. Данная научно-практическая конференция является ежегодным мероприятием и уже получила достаточную известность в научной среде. Амир Ахтямов, Фарид Захидаглы, Универньюз. В стор появится появится образовательные, научные и инженерные мобильные приложения Казанского федерального университета. Куратором проекта стал проректор по образовательной деятельности Тимирхан Алишев. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров и председатель правления банка Акбард Зуфар Гараев посетили совместную нейромаркетинговую лабораторию Нейролаб. Определить, как меняются эмоции и поведение человека при просмотре контента, помогают нейромаркетинговые исследования. Это важно для разработки новых учебных программ, презентации научных разработок, формирования предложений товаров или услуг. Своя лаборатория теперь есть и в Казанском федеральном университете. Проект был разработан в рамках коллаборации с банком «Акбарс» и компанией «Нейротренд», одним из лидеров в области нейромаркетинговых исследований в России. Ректор университета и председатель правления банка посетили лабораторию, чтобы узнать, как и в каких условиях в ней ведется научно-исследовательская деятельность. Наши медики тоже вот мы встречались с руководителем компании разработчиком. Они исследуют вопросы восстановления речи после тяжелых заболеваний, разных инсультов. Не только вот, там КТ, МРТ используют, да. Они смотрят вот, по данным маркерам как вообще восстанавливается речь, как они воспринимают те или иные воздействия. То есть здесь огромное количество возможностей чуть-чуть программный продукт переработать. и Поэтому вам большое спасибо, потому что вы дали, дали старт, вообще нас свели. Лаборатория включает в себя комплекс профессионального нейрофизиологического оборудования и программного обеспечения для замеров неосознанных реакций респондентов на различные виды контента. В дальнейшем эти данные будут обрабатываться и учитываться при расчете маркетинговых метрик. Напомним, что решение о создании новой лаборатории было принято на рабочей встрече ректора вуза Ильшата Гафурова с руководителями основных структурных подразделений университета. Тогда же было рассмотрено предложение о включении нейролаб, структуры высшей школы, открытый институт инновационного технологического и социального развития, института управления экономики и финансов Казанского федерального университета. Ариадна Кугушева, Александр Кузнецов, Универньюз.